Погнали, друзья. Загрызли меня нафиг какие-то монстры. Офигеть, ребят, вот и что значит быть невнимательным. Ах ты ж, ё-моё, иди отсюда. Иди отсюда, говорю. Ну что ж, друзья, мы вновь играем в Stay Out. Я смотрю, что тебе нравятся, оказывается, видосики по Stay Out, да? По Stalker онлайн. так его еще называют. И я, как твой верный слуга и покорный... Обзорщик, Продолжаю пилить видосы по этой замечательной игрушечке. Да-да, друзья, продолжаем играть в Сталкер Онлайн. Пожалуйста, приятного просмотра. Так, ну что ж, после серии мы остановились, значит, в Любичи. Мы вот зашли сейчас тут в местный бар... И пытаемся взять себе какую-нибудь работу. Да-да-да, друзья, нам нужна работа, а нам необходимо развиваться и расти вверх. Что-то сегодня как-то людно здесь, а? вот посмотрите, сколько здесь народу бегает, я вообще в шоке просто. Кто-то на картах сидит, какие-то гопари везде вокруг меня окружают. Ну хотя, что я говорю, я же и сам такой, да? Сам гапарь, тот еще, да? Смотрите, разве я не гопарь, друзья? Напишите в комментариях, похож я на гопаря или же... А, нет, так, ну что ж, а, нас а, вчера, значит, а точнее не вчера, а в прошлой серии а, нам были даны несколько заданий, которые я взял, значит, у многоуважаемых местных людей, а, и теперь я, наверное, сейчас пойду их исполнять. Но прежде я поп попытаюсь удостовериться в том, что провизили хватает у меня вообще нет. Вроде бы в инвентаре я смотрю, места у меня все меньше и меньше. Всякого хлама я набрал. А патроны у меня есть. Мясо есть. А, спички есть. Ну что ж, друзья, давайте выдвигаемся. Ух ты, фига, вы смотрите, сколько здесь народу. Что тут за тусовка такая? Что этот тип такого рассказывает? А ну давай, поведай нам. Кто это такой? Виктор Серебряков. Так, что это за мужичок, кстати? Я ему, похоже, к нему, похоже, я еще не обращался. Давайте по поговорим с Виктором, что он нам предложит. Так, так, так. Вить, здорово. Что у тебя там? Что интересного? Рассказывай давай. Привет. Хочешь воспользоваться услугами хранения? Говорит нам Виктор Серебряков. А что это такое? Если ты не хочешь...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 Итак, я смотрю, здесь мы можем положить наши вещи, но никто ли их не возьмет, это другой вопрос. Я, наверное, ребятки, воспользуюсь сейчас хранилищем. Я помещу сюда, так, как быстро-то можно выложить а, все эти вещи? Как на какую-нибудь кнопочку с сочетаниями клавиш какими-нибудь? Нет, нельзя. А выкинуть а эти вещи? Нет, нельзя. Придется вот так вот перетаскиваем, ребятки, все это дело переносить. Так, бинты нам точно нужны. А, это все травы я сюда перемещу Они нам, не знаю, когда пригодится. Пригодятся куски собачьей шкуры а, Мясо я возьму, потому что надо будет поджарить его Так, давайте немножко распределим у себя здесь в инвентаре немножечко вещи Так, это что такое артефакт? Марева заряд артефакта исчерпан Ничего что интересно делать мне? Ребят, напишите в комментариях, что делать с артефактом по имени Марева Заряд которого был исчерпан мне очень интересно узнать, зато у меня очень много аптечек. Так, давайте я, наверное, несколько штучек оставлю здесь, да, вот так вот. А, бинты тоже пускай у меня в кармане лежат, они мне пригодятся. Тушенка, это вот у нас в первую очередь еда, и она нам пригодится, да-да-да. А вот марева, я не знаю, что-то что у меня тушенки, кстати, многовато, друзья. Пижма, да, все цветы, всякое барахло, короче, я перемещу в хранилище, а, потому что я думаю, что у меня ограниченное количество слотов в моем инвентаре, но могу ошибаться. Вот, могу ошибаться. Так, патроны нужны, тушенка нужна, мясо, мясо, мясное. Ну, у меня есть тушенка, зачем мне столько мяса? Ладно, где-нибудь в дороге я поджарю. Ладно, банку тушенки я оставлю даже две. У меня есть жареное мясо. Если что, поджарю прям в дороге И поем, ладно Возьмем одну банку тушенки, хрен бы с ним Так, ну что, я думаю, я распределил все свои шмотки Пора, ребятушки, выдвигаться Так, здесь у нас что такое Ладно, это нам не интересен чувачок а У меня, ребятки, опять обезвоживание Я смотрю, фельдшер Иванов а Фельдшер нам пока не нужен, у нас все в порядочке так, а водичка, ну вот чтобы нам воды попить, я так понимаю, нужен стакан а, Может быть все-таки где-то на улице у нас имеется Да, это хранилище у нас А Я думаю, что на улице где-то имеется какое-нибудь эм, водохранилище, откуда можно бесплатно попить Главное, это не подцепить чего-нибудь, друзья Так, ну что ж, посмотрим, кто это такой А, Колька Кислый, Колька Кислый нам дал задание Я по поводу задания, давайте к нему обратимся еще раз И, и что скажешь, хотел спросить про сталкерские патрули Давай-ка у него спросим так, так, так. Сам себе не поможешь, никто не поможет. Слышал поговорку. Военные нам больше не помогут. Значит, мы сами а, за себя в ответе. В городе много новичков, которые ничего не смыслят в местных делах. А, выходят поодиночке с вокзала и умирают. Мне вот а, это совсем не нравится. Мы пос -по посовещались решили, будем, будем патрули посылать. Куда людей поопытнее, а где и новички потребуются, потренируются. Если сообразят, что можно группой ходить. Давай ближе к делу. А, так, я вижу, ты подумаешь участвовать хорошо. Мы это сейчас с тобой обмозгуем. А, как бы я ни мечтал, о братстве сталкеров, сам же понимаешь, мало кто согласится а, за, задарма жизнью рисковать. А, так что на патрули а, скидываются местные барыги. А, а это значит, что правильно... Я не могу нанять всех желающих и всем заплатить. Поэтому есть отбор и, кроме того, больше, больше пяти сталкеров на маршрут я за раз не принимаю учти. Так, я готов патруль, расскажи о маршрутах. Но ну, я так понимаю, это, наверное, какие-то ивенты, которые, в которые мы вступаем и идем на какой-нибудь... На какое-нибудь серьезное, в какое-нибудь, короче, серьезное место, где потребуется, наверное, экипировка хорошая, да, обмундирование хорошее и так далее. Так, ну что ж, я думаю, что мы здесь все обошли. Сейчас будем выдвигаться тогда обратно на улицу. Здесь у нас кто такие, кстати, я что-то в прошлый раз не помню. Так, здесь у нас кто? Портной Егор. Что предлагаешь? Какой товар тебя интересует? Очки торговли. А, так, так, так, шкуры медведи, брезент, а, прорезиненную ткань, металлические стальные пластины, бейсболка, панама, шапка, шапка вязаная с отворотом, а, 6Б2, штормовка, вещи. Короче, это у нас а, чувак, который торгует а, вещами. Я хочу забрать свои вещи. А, так, а что у меня тут вещей-то никаких нет, я смотрю. Ладненько. Так, это у нас чувак торгует вещами. Не будем его а мы пока что донимать. Да, а это что за чувачок такой? Это Серж, оружейник. Ну, естественно, мы у оружейника можем приобрести товар. О, он торгует патронами. Офигеть. Так, а сколько стоят патроны? Давайте глянем. Так, количество у него, это, так понимаю, бесконечное. Так, а если... Посмотреть, это что? Я беру количество 11 патрон а стоимостью в 13, я так понимаю, рубасиков, да, 7,62 на 25 мм. Но, а у меня какие? А у меня 7,62 на 38R. Это вот эти вот, да, которые вообще. По дешевке продаются по 6 всего но это за одну штуку ребятки надо надо этот момент учитывать если мы возьмем штучек несколько то естественно у нас стоимость увеличится так ну что вот сейчас мы за 60 предлагаем купить подтверждаем и что мы видим так получено потрачено 60 рублей и у нас в инвентаре, на 10 патронов стало больше. Я думаю, пока что, ребятки, этого хватит для первой нашей сегодняшней вылазки. И мы сейчас, собственно, эту вылазку и сделаем. Так, так, так, ну что ж, предлагаю, значит, я выдвигаться куда-нибудь. Предлагаю посмотреть окрестности. Предлагаю, да, уже выйти, наконец, из этого, из этого злачного места, в которое, я так понимаю, мы еще вернемся. Так, ну ладненько, все, выдвигаемся. Нам пора исследовать местные окрестности. Что у нас на дворе? Ночь? А у нас на дворе ночка темная, как всегда. Блин, так, а что у нас? Доска объявлений всегда. Смотрю, людьми завалено просто. Там что у нас? А здесь, я так понимаю, можно что-то купить или что-то продать на этой доске объявлений. Вот так вот просто подходим и выбираем. Категория предмета. А, все. И что мы здесь? Давайте найдем на все. Если нажмем, то... Ага, мы видим, что... Так, мы здесь можем просто отсортировать то, что нам нужно. Поставить галочку. И а, таким образом мы сможем найти заказы. А, так, так, так, а, заказы, заказы, угу. есть заказики, можем, кстати, взять задание какое-то, а, больше, кстати, заказов у нас появилось, чем было в прошлый раз, охота, так, охота, лут, а я, интересно, могу сам продавать продажи? Я же, наверное, могу оформить какую-нибудь продажу, так, дополнительные сбросить, закрепить. Вот, ребятки, пока что, не знаю, могу ли я продавать здесь, но я думаю, что, скорее всего, здесь можно продавать. Так, ну что ж, читаем задание, какие у нас задания. Давайте посмотрим. Работа на Кислого. Так, Колька -Ко Кислый просит пострелять, пострелять около частных домов по улице Ленина а мутировавших собак, а в доказательство принести щенячьи головы. Чтобы отрезать головы, конечно же, потребуется нож. Кстати, у меня нажата нет... Или есть? А, давайте глянем а, У меня вроде в прошлой серии был нож а, Но я что-то не помню Кто полил Кто стрелял? Кто стрелял? оно а ну, призывается. Так, ножа у меня, по-моему, нет Давайте посмотрим, тут, по-моему, был какой-то тип у Которого можно было У которого можно было Так, это кто такой? Это просто у нас НПС Точнее, не НПС, а человечек какой-то а, У кого можно достать нож? Так, пожилой мужчина Что надо, человек? Не, мож... а, не, может... А, не может выпить в одиночестве Уйти так, ладно, это у нас дедушка нам не интересен, А кто еще нам что может? Так, вот там что за типок стоит? Миша Охотник, здорово. Здорово, еще не насмотрелся на, на здешнее чудо Юда. Вот, точно. А где можно взял нож взять? Да вон, у плюща купи. Правда, кухонный, а денег нет. Поищи по брошенным квартирам. Наверняка какой-нибудь завалящий и отыщется. А Охотничек где взять не знаешь? М, был у меня отличный нож, да я, вс... да, я его потерял, хороший нож, трудно добыть, это как хороший карабин, у охотников, пост... поспрашивай, у... у шкурника на болотах за городом, он там промышляет, на Тунгуске, хотя какая тебе Тунгуска, да Тунгуске, ого, добраться больно да, да, далече. так, еще вопрос когда зоны только появились Все живое в них, а порой и неживое подвергнулось и народному воздействию Ученые все так, короче, он нам много чего интересного рассказывает Так, так, так, нацелен на тебя ранить, убить Он нам какие-то подсказочки дает Как добыть с мутантов а, трофеи Ты про мутантов или про зверей? Ну тут рецепт единый Узнаешь, какая часть ценится Берешь нож, отрезаешь и притаскиваешь барыги или ученому Это как тебе нравится Хотя есть такие уродцы, которых и резать-то не надо Можно голыми руками обыскивать, например, студни Ну или тех, которые с людьми сходства имеют Тех же дымовых и леших, например Ну вот, скажем, если захочешь куру с медведя снять Или собаки голову отрезать Тут, окромя, как с ножом, никак, сам понимаешь А нож-то где взять? Так, ладно, я это я понял У плюща он мне... Предложил купить. А, так, охотничь тоже а, понял. Так, ну все, удачки. Многие ошибочно полагают, что. Так, это я тоже уже слышал. А, у плюща, значит, да, опять, значит, возвращаемся к этому непонятному типку, плющу, которого есть вроде бы как нож. А, есть старые советские монеты. Насчет еды, говорят, что у тебя есть ответы. Покажи, что есть на продажу, чувачок. Так, а кухонный нож. Я думал он мне пригодится. Ни хрена себе стоимость. Вы посмотрите, 984 рубля. Точильный камень. Это, я так понимаю, для ножа. Так, ну что, давайте попробуем порыщем тогда по квартиркам сначала, как мне сказал. Один интересный человек. Может быть, что-нибудь и найдем. Найдем где-нибудь, да. Давайте попробуем, ребятки, выйдем. Уже надо пробежаться немножечко и посмотреть, что у нас здесь в окрестностях. Кое-что я оставил, значит, в хранилище положил. И надо бы сейчас посмотреть, что у нас здесь в окрестностях. Так, куда бы сбегать-то, я не знаю. Куда бы нам сбегать? Давайте глянем. А, так, так, так а, а вот где вот эти, кстати, э, собак? А, так, так, так На улице Ленина А как вообще понять, где улица Ленина, друзья? Что-то я вообще не понимаю Так, ну давайте, ребят, прогуляемся немножечко По зоне Что-то может быть интересного мы и найдем Пока что тишина Пока что никого не вижу Так, секунду Всякие бочки а, Валяются здесь Я предлагаю вот сюда вот выйти Перестрелки везде какие-то ведутся. Везде боевые действия. Везде стрельба. Везде стреляют, убивают. Так, глядишь, и меня нафиг прикончат нечаянно. Такое ощущение, как будто в меня уже кто-то стреляет. Но не попадает пока что. Так, так, так, тихо, тихо. Везде у нас движуха, смотрю, идет полным ходом. Мы попробуем сейчас походим. Походим, поисследуем. Надо было, мне кажется, все вещи в хранилище вообще оставить. Патроны в том числе. Потому что если меня прикончат, прижучат, будет очень печально. А такое могут сделать. Да-да-да. Так. Везде типы бегают. Абсолютно везде. Надо всех остерегаться. Так, выходим, значит. А нам надо сейчас пошариться и половить собак каких-нибудь. Так-так-так. Там что за тип стоит? Давайте к нему подойдем. Можно ли к нему подойти? Нет, давайте посмотрим. Так. Здесь что у нас такое интересное? Вообще, мне предложили порыться в каких-то коробках, в каких-то ящиках и найти там нож. Возможно, он тут есть. Так, здесь как-то опасно, мне кажется, нет? Или пока безопасно. Так, я еще пока не понял, короче. Идем, смотрим а, по помещениям, по зданиям, по складам, по всяким. Так, плохо, что здесь не... перекатываться нельзя. Я все думаю, что можно. Так, здесь что такое? Какой-то ящичек непонятный. Так, в общем, идем, ребят, исследовать а, зону. А, Что-то у нас тем... темновато как-то. Ты кто такой? Ты кто такой? Можно с тобой пообщаться? Так, это кто такой? Баламут. Что за баламут такой, а? Давайте посмотрим, что это за чувачок-то такой. Что он нам интересно скажет? Привет, бродяга, здорово. Что с Мурлой такой? Неудачная, неудачная охотка? Да нет, везет мне. Нет, все в порядке. Да ладно заливать. У кого все в порядке, те сидят по виллам на канарах. А наша доля сталкерская, переменчивая. Сегодня ты полон надежд и мечт. А завтра друзья начнут спрашивать, куда это он про запропал, весельчак наш, у которого все в порядке. А в ответ тишина. Ты видишь ли, не вернулся э, вчера из зоны. Во всякое, всякое может случиться, не спорю. И верно, послушай, бродяга, у меня есть одна проблема. Дело в том, что только между нами, только между нами, что у меня э, так быстро варит котелок, что я не успеваю все свои идеи воплощать. Мне нужен помощник. Сразу видно, ты скромный парень. Так, да, это верно, но я толкую вот о чем. Чтобы выбраться в люди, выбиться, нужны две вещи. План и знания психологии. Хотя нет, точняк, нужно везение, но по плану, потому как везение, это наука, план и правильный психологический настрой. А у тебя есть план? Еще бы, у меня тысяча планов, один другого лучше. Проблема в том, что самому мне мне все планы не э, перепробовать э, на этапе поди есть одна жизнь сталкерская уйдет, а если какой план не сработает, такой ведь тоже бывает, жизнь твоя может вот так сразу уйти, зона заберет и даже не вздрогнет. Что ты предлагаешь вообще? Для начала я преподам тебе маленький урок, он поможет тебе понять, как работает удача и что такое настоящий план. Так, давай-ка уже не темни, а? Теперь послушай, бродяга, чтобы раз и навсегда перехитрить удачу, ты должен выяснить, а, а, должен выяснить все места, где нужная вещь может появиться. Тогда удача будет у тебя под контролем. Ты готов к первой тренировке? А, разве можно знать все, а, все места в зоне? А, ну ты и ну ты хватил, бродяга. Зона на той, зона, что знать все здесь невозможно. Но можно, например, знать все помойки в Любичи. И зачем мне лазить по помойкам? Интересный, как бы малый Чтобы понять принципы, конечно Кроме того, я уверен, что ты сумеешь найти что-нибудь полезное для себя А я готов компенсировать в, в твое время Но только если мой план сработает А как я узнаю, что он сработал Узнаешь по моим прикидкам В, одной из, в одном из контейнеров ты должен найти что-то такое что, что, Чего совсем не ожидаешь там найти. Вот это мне перенесешь Блин, чуть не забыл, самое главное. Прежде чем залезть в очередной контейнер, ты должен вслух сказать одно слово. Запоминай слово это помидор. Так, блин, надо бы запомнить, друзья. Помидор. Запомнили это слово. Бред какой-то. Причем тут помидор? Ты берешься? Если да, придерживайся плана. Когда вникнешь, глубже в психологию удачи, сам сам поймешь. Так, что-то какой-то бред похоже. Да, получишь задание план, помидор. И что надо сделать-то по этому плану? Давайте посмотрим, что-то какое-то, ребя ребятки, реально бредом попахивает. Сталкер Баламут. Странный малый, предложил тебе план, в котором якобы можно научиться управлять своей удачей. В чем суть работы плана? Баламут не объяснил, но дал указание, что именно надо сделать. Необходимо найти все помойки в Любичи и проверить содержимое контейнеров. Результатом выполнения плана должна быть находка, которой я совсем не ожидаю, да уж, странный план у нас сейчас с этим чувачком, но я постараюсь полазить по контейнерам и найти то, что я не ожидаю. Идем, ребятки, дальше, я попытаюсь сейчас пошариться пока что здесь, по местным достопримечательностям, и попробую найти что-нибудь ценное. Так, так, так, а, секундочку, а, там у нас какой-то гигантский забор, я так понимаю, за него нам не зайти ни за что. Так, вот туда надо сбегать. Что там за склад-то такой? Это у нас похоже на помойку? Вроде бы как, да. Да, А мусорный бак. Давайте попробуем, залезем в мусорный бак. Добавлен предмет а, рулон туалетной бумаги. В меня кто-то стреляет или что, я не понял. Рулон туалетной бумаги. Ожидал я найти его и здесь или нет? Я не знаю, ребятки. Без понятия. Так, а, ладно. По крайней мере, у нас начинает выполняться часть плана, наверное. А, рулон туалетной бумаги. Кто-то здесь постоянно меня караулит. Нельзя так, нельзя. Я привык в одиночку решать свои проблемы. Поэтому не надо меня караулить. Изыди вон, кто там за мной бегает. Так, идем дальше. По каким-то ребятки бегаем по всяким закуткам, по всяким непонятным помещениям. Мне необходимо прошарить все помойки, как нам сказал этот чудак. И найти то, что я не ожидал найти. Ну давайте будем придерживаться этого плана, так называемого, и... А, будем шариться. Так, что там у нас за дома такие? Прям интересно даже стало. О, еще одна помойка. А здесь я был? Здесь я, похоже, тоже не был. Давайте заглянем. А, давайте же посмотрим. Так, мне вообще-то надо найти нож. Это самое главное, что мне сейчас нужно. Мне подсказали, что его можно найти в каких-то старых зданиях, в старых помещениях. Так, этот тип тоже лутает помойки, как и я. Мусорный бак. А добавлен предмет ограненный стакан. А что, интересно, необычным-то считаться будет? Я не знаю. Так... Все помойки в Любичи. Так Любичь же большая штука. любишь же большой. Ага, вот э, так, подождите. Есть же, да, есть улица Ленина. Проспект Ленина. Вот туда нам надо. Да, друзья, мы сейчас вот здесь находимся. Где-то возле вокзала. Возле железнодорожных путей. Нам надо на проспект Ленина выходить срочно. Так, идем, друзья. Идем туда. Так, где у нас еще помойки? Надо шарить по всем помойкам. Чтобы найти то, что-нибудь необычное. Так, здесь что у нас такое? Кто-то там везде стреляет Почему наш персонаж прыгать вообще не может? Почему он не умеет прыгать, я не понимаю А как перелазить по... через препятствия быстренько? Давайте попробуем Не получается, черт возьми Так, дальше идем Идем, ребятки, исследуем зону Исследуем новые места Пока что ничего такого нормального я не нашел Но будем пытаться найти Так, идем, идем Мне предложили пошастать пошав... по помойкам ну что, ребят, вы думаете по поводу игрушечки под названием Stay Out? Пишите в свои комментарии, братишка Скретч с удовольствием их почитает и постарается непременно о всем, всем написавшим ответить. Так, еще один мусорный бак, Дова добавлен предмет, тюбик крема. Отлично, прогресс идет полным ходом, шаримся по помоечкам. Так, мы, по крайней мере, так, тихонечко, ты кто такой вообще? Вот кто такой здесь бегает? Вот он с пушкой такой, я вот все думаю, откуда-нибудь мне, наверное, пуля в голову когда-нибудь прилетит. Вот они кого там стреляют, вообще не понимаю. Кого-то они там стреляют? Или с друг дружкой воюют, или я не знаю, с кем. Так, вот я не знаю, вот зря, наверное, я шарюсь по непонятным местам. Что тут интересно есть? Я вообще без понятия. Вот они идут, сходят с пушками такие все, дерзкие парни. Че, вот Черт их знает, что у них в головах. Ну а мы пока что, ребят, продолжаем играть У нас есть определенная задача Во-первых, надо перестрелять собак Которые находятся на проспекте Ленина Наверное, туда сейчас потихонечку и будем выдвигаться А во-вторых Нам нужно шариться по помойкам Да-да-да, это наша вторая главная миссия Нам эту миссию дал один чудачок Так, тихо-тихо-тихо Кто-то здесь шарится Кто-то здесь постоянно стреляет Так, а если на эту вышку залезть, что у нас там? Что нас на вышке ждет? А, нельзя туда залезть. А, лестница закрыта. Так, идем, ребят, дальше. Идем, идем. И, наверное, когда-нибудь мы куда-нибудь и придем. Так, секундочку. То ли здесь снайпер какой-то работает, то ли что ли. Не пойму. Но кто-то в кого-то постоянно стреляет. Да, постоянно надо быть, ребятки, на чеку. А, извините, что я играю ночью. Так попало, так совпало. Приходится играть по ночам. Какие-то гаражи... Никаких вроде пока монстров, мутантов Здесь я не вижу Бегают только люди Перестрелки какие-то постоянно ведутся, черт возьми Главное, чтобы мою задницу Не подстрелили, да-да-да Так, идем, ой-ой-ой, кто это? Кто, кто, кто за мной вязался? А ну иди отсюда, ты Это что за собака такая, а? Так, секундочку, где у меня моя пушка? Пушка где моя? Стоять! Эй, иди отсюда, собака, блин Откуда эта собака вообще на меня напала? Я не пойму так, вы видели, да? Надо бежать, валить надо. Валить, ребятки, валим. Зона начинает на меня охоту. Зона охотится на меня. Так, собака, какая она быстрая, а вы посмотрите на нее. Так, а где у меня пистолетик-то, я не пойму. Что такое вообще? Иди отсюда, ты. Шальная собачонка, блин. Шальная какая собака попалась. А ну иди отсюда. Так, я надеюсь, я сейчас от нее убегу. Так, не могу убежать, друзья. Какая-то она резкая очень. Так, секундочку. Я сейчас запыхаюсь, походу. Так, и крысы, и собаки. Офигеть, куда я попал? Вырысь отсюда, так. Так, да, блин, капец. Загрызли меня нафиг какие-то монстры. Офигеть, ребят, вот и что значит быть невнимательным. Очень много всяких монстров здесь. И меня просто-напросто порвали в безопасную зону. Ну ничего, мы сейчас придем сюда повторненько. Так, безопасная зона у нас находится где? А ровно там же, откуда мы и пришли. Интересно, какие-то у меня... Какие-то, интересно, у меня компоненты из моего инвентаря пропадают, когда я умираю, или же нет? Вроде бы все на месте, патронов столько же. А где, кстати, мой пистолет? Вообще не пойму. У меня же был пистолет в прошлый, э, на прошлой карте. Здесь-то куда он делся? Он у меня пропал или что? Или я его случайно выложил? Так, давайте посмотрим инвентарь. Так, есть у меня наган, а почему тогда я его... Так, использование. Подожди, не надо... Не надо ничего использовать. Ладно, использовал. Молодец. Раз, два, три. Блин, капец. Вот братишка Скретча. Вот нубас. Но все-таки, ребятки, у нас нубское прохождение. Ничего не сделаешь. Играя я не так давно в эту игрушечку, поэтому... Ну уж не обессудьте меня по этому поводу Я э, забыл достать пистолет И я забыл на какую клавишу у меня это чудесное оружие находится Так, идем, ребятки, идем дальше И сейчас мы точно будем наваливать Сейчас мы точняк завалим всех этих крыс, которые попадаются на нашем пути И пройдем немножко дальше Давайте посмотрим, что мы нашли Мы нашли стакан, мы нашли какой-то кран а тюби крема а, Какую-то, в общем, чушь мы все, все время находим Ничего, ребят, короче, путневая какая-то какая срань Так, ты кто такой? Коля, Коля Баранка, здорово, Коля Баранка Так, так, так, не стреляем, чувачка, иначе нас порвут здесь Так, а, я скоро направляю Я скоро направляюсь в ЗИКПП Любича Есть 8 мест Если хочешь, могу подбросить тебя 8 тысяч рублей Опачки, так, ладно, я пока что воздержусь Да-да-да, я понял, что здесь... Нужны бабки, а у меня бабок не так уж и много Кто стрелял, угомонитесь уже, наконец Так, ребят, продолжаем Мне попросили, Меня попросили пострелять здесь бродячих собак Пошариться надо по домам Так, это у нас, значит, центральный вокзал, где постоянно ошиваются люди Здесь вообще много людей бегает, да И сейчас мы просто-напросто сбегаем, куда нас попросили Надо сбегать, ребятки, почистить тут несколько мест от крыс и тем самым выполнить задание. Так, э, Кольки Кислого. Артур, здорово, ты кто такой? Ты что тут делаешь? Привет, расскажи про памятник. Это памятник Борису и Аркадию, э, первооткрывателям зоны. Без них не было бы сталкеров. И мы бы сейчас с тобой здесь не стояли. А почему шар? Легенда золотого шара. Так, ребят, кому интересно, прочитайте, пожалуйста, это все дело на паузе. Я тоже это обязательно почитаю. Что означают слова на постаменте? Да, конечно, большая здесь легенда, легендарная история, но мне пора идти. Обязательно когда-нибудь почитаю при случае. Так, выдвигаемся, друзья. Мне необходимо двигаться дальше. Мне вообще-то необходимо было сходить на а, проспект Ленина, куда я, собственно, и направляю. Сейчас постараюсь пошариться здесь по домам. А вот здесь, в этой части, где Г-5, я уже шарился. Да, тут полно, кстати, сталкеров. Но мне-то сейчас необходимо все-таки будет зайти в какой-нибудь дом, пошариться в домах и посмотреть, что там вообще имеется. Так, здесь реально прям зона боевых действий каких-то. Постоянно кто-то в кого-то стреляет. А везде всякие крысы шныряют беспонтовые. Так. Волки шныряют везде, капец Надо броню, срочно, нужна бронька Для того, чтобы хоть как-то Защититься, так Что тут такое у нас под ногами, ничего вроде нету Да, ну мы давайте, ребята, побегаем по домам Вот там вот дома, смотрю, какие-то заброшки Да, заброшка какая-то, мы сейчас походим По этим домам, я попытаюсь пошариться Может быть получится найти какой-нибудь ножичек Капец, здесь все бегают Движуха полным ходом Идет вообще Все друг друга месят, ну ничего, мы тоже Присоединяемся, подключаемся а, по домам сейчас, естественно, я пошарюсь Так, что здесь такое? Что за заварушка? Я вот сюда вот зайду Да, не против? Я, наверное, зайду, пошарюсь Что здесь есть такого интересного? Так, так, так Что здесь такого есть? Ты, ты, ты что-то там нашел? Вот он здесь что-то нашел а, Крохотный а, домовой а, Это что такое? Это монстры какие-то, что ли? Которые здесь обитают в этих хатах Но для меня, похоже, здесь уже ничего не осталось Так, а, обыск Давайте попробуем обыщем может быть что-нибудь у нас Для нас что-нибудь найдется Я бы конечно хотел найти Какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь ножичек Так, что было? Добавлен предмет а Хвост мутирующий крысы и что-то там еще а Хвост МК Так, а второго? А второго я вообще шарил? Нет, давайте посмотрим второго Только я одного успел пошарить Так, что еще можно здесь обшарить? Больше ничегошечки Идем дальше, так, а здесь что такое? Тоже ничего, так, выходим из этого дома и попробуем сейчас и следующие дома обыскать. Посмотреть. Главное, не нарваться ни на кого серьезного. Все со стволами вообще, все просто. Здесь кого-то, я так понимаю, убивают, да. Тут убивает много кого. А монстров. Ага. Тут идет полным ходом боевочка. Так, я помогу тебе облутать. Или ты меня завалишь? Чувачок. Патронов вообще никто не жалеет. Ладно, не будем, значит, лутать он, он как бы убил, он пускай берет а Будем все-таки немножко человечнее Так, какие еще дома можно обшарить? Так, во всех домах, смотрю, убивают этих гадов Их тут дофига, я так понимаю Так, что это такое? Паук А почему никто не облутал его? Так, а он вообще лутается? Нет а, Что мне пишут вообще? Давайте посмотрим Так, тут ничего нет, но можно попробовать раз, разделать ножом Блин, мне нож нужен Я попытаюсь, ребятки, сегодня найти нож Хоть какой-нибудь тут нет никого. Ой-ой-ой, тихо. Кто такой? Тихо-тихо. А? Иди сюда. Да, что-то быстро не отлетает, Крохотный домовой. Да, это, это домовые у нас. Их здесь очень много на каждом углу. Так, лут это мой точно. Это я его убил. Так, телевизор, кстати. Может в телевизоре что-нибудь есть. <с enfant> Давайте попробуем, пошаримся. Короче, у нас здесь зона лутовая, я так понимаю. Здесь можно лутаться. Надо, ребятки, потихоньку лутаться, посмотрим, что в этом домовом есть у нас. Так, 10 единиц опыта выживания и предметов не найдено. Давайте обшарим здесь все. Вот в телевизоре по-любому что-нибудь есть. Добавлен предмет радиодетали. Я, я так понимаю, что они нам когда-нибудь а, пригодятся. Блин, какая здесь движуха идет. Я вот вообще сейчас начал сомневаться, а мне патронов-то хватит. Так, туда можно залезть? Нет, наверх. Наверх попробуем залезть. Не, у нас, у нас наш персонаж даже прыгать не умеет. О чем можно говорить вообще? Так, идем дальше. Да, здесь необходимо... Так, тихо! Ты кто такой вообще, а? Получено 24 боевого опыта. Отлично. Так, еще один, а? Откуда, откуда, откуда? Откуда вы налетели, а, гады? Так, перезаряжаем, перезаряжаем вовремя. Что-то я не вовремя перезарядил, а? Так, секундочку. Перезарядка пошла. Этот паучок, он меня достает очень сильно. Ты мне проблема достаешь, паучок. А ну иди отсюда, проваливай. Ты, ты что, какой дерзкий-то? Я вообще не помню. Сейчас я заряжу, подожди. Да, надо, ребятки, перезаряжать всегда вовремя. А то даже вот такой вот мелкий паразит... Она может причинить очень много проблем. Блин, надо привыкать, ребятки, к зоне. А, нифига себе, паучок снял нам половину хп. Так, нам хочется есть, нам хочется пить. Нам также необходимо ножичек найти. Так, давайте пошаримся. Здесь что-нибудь есть? Нет в этом домике. Так, так, Здесь вообще ничего нет. Но здесь реально зона кишит всяким а, живьем. Очень много здесь а, всякого, всякого разного, разнообразного. Так, домовых здесь нет домовых здесь нет. Да, но мне предложили пошариться все-таки по домам. А вот тут, кстати, очень много всего. Но почему-то я не вижу, чтобы можно было это залутать. Наверное, скорее всего это нельзя залутать. Так, давайте перекусим немножечко. Надо бы перекусить. А, используем мы давайте наше жареное мясо и бинты. Так, это у нас аптечечка. Она нам пригодится. И бинты. Интересно, сколько же у нас... А стоит такая аптечка, что-то я их трачу Прям налево и направо, так, отлично Перекусить мы перекусили, а ножик так и не нашли Где же он может быть-то Этот ножик, я даже хрен его, короче, знает Но мы будем пробовать искать Так, вот это что за дом такой Вот тут, наверное, по-любому что-то есть Пойдемте, ребят, пошаримся Пошаримся а, ребят, в эфире Stay Out Играем, продолжаем выживать, продолжаем развиваться Но ну, а вы, пожалуйста, поддержите братишку Скрэч И его игру лайкосиками И комментариями Братишка Скретч все прочитает и непременно вам ответит Так, продолжаем, ребятки, шариться Что у нас здесь имеется в этом домике Давайте зайдем, посмотрим Возможно, где-то для нас ножичек лежит Но пока что я не вижу Пока что, о, а что такое? Химикаты какие-то Химикаты, ага, это скорее всего какая-нибудь квестовая Какая-нибудь квестовая штука Здесь пока что ничего нет Капец, ребята, темно, хоть глаз выкали Темно-темно Очень темно Так, здесь что у нас такое? Здесь ничего нету Я так понимаю, что я просто не успеваю залутаться Потому что здесь все лутают по-быстрому Так, идем дальше Мы, ребята, в правильном, в правильном направлении Так, собачка, стой Стой-стой-стой Ты куда убежала? Собака сразу бегает, Как только я в нее начинаю стрелять Сразу же дала одеру так, нам надо, ребят, лутаться. А вот в том доме, наверное, что-нибудь по-любому есть. Так, так, так, перезаряжать. Не надо забывать перезаряжать. Кто такие? Щенки. Офигеть. Вот эти, кстати, щенки, между прочим, меня и завалили тогда. А мне необходим срочно нож. Так, давайте глянем в этом домике. Может быть, что-нибудь есть? Если честно, я пока не пробовал с ножичком обращаться. Так, похоже, я здесь был. Крохотный, дымовой. А, не могу найти ножик. Я, похоже, здесь был. Да, похоже, я здесь, ребятки, был, и ничего здесь у нас для нас нет. Так, а где бы мне водичку-то попить, а? Щенков куча, разделывать ничем я их не могу. Надеюсь, нам за эту серию хотя бы удастся а, найти нож. Что-то здесь прям много людей возле этого большого дома. Вы что, здесь перекур устроили? Так, здесь что-то опасное внутри, нет? Здесь, дым, здесь дымовые также валяются. Блин, мне бы хоть фонарик какой-нибудь, что ли, я не знаю. Так... Это что-то как-то шарится в темных таких помещениях Не очень-то прикольно Так, зайдем давайте наверх Там по-любому что-то есть Наверху по-любому что-то есть, друзья Давайте посмотрим Так, это что за столик? Нет, ребятки, за этим столиком ничего нет Мне сейчас главное найти нож какой-нибудь, чтобы я смог убивать э, Монстров и лутать их Капец темнота, друзья Извиняюсь за такую картиночку Но здесь реально темно А у братишки Скрэча пока что нет э, никакого ножа Собака снизу Собака забежала в дом? Или где она? Собачка-то где? Где собачка кричала? Где-то она рядом, по-моему, кричала. Но я, если честно, ее не вижу. Так, крысы, собаки везде кричат. Прям зона боевых действий. Так, у нас немножко рассветало, друзья, на улице уже день. Отлично! Вот это мне уже нравится. Добро пожаловать в день. Так, крыса. Крысу мы не будем пока трогать. Так, что у нас там творится? Да, вот эта зона у нас просто кишит э, Непонятными какими-то вещами Так, э, бегаем, ищем Нам сейчас главное найти это ножичек какой-нибудь Я думаю, что где-то он нам да попадется Собаки где-то рычат где Ах ты ж, -мо, иди отсюда Иди отсюда, говорю Так, тихо Ни разу не попал, что ли, а? Да я ни разу не попал, что ли, в тебя, а? Ты, псина, ты чё какая резвая? Ты хватит, ты кусаться, иди сюда Так, подождите, давайте, надо, надо, надо ее, по-моему, валить так, собака, ты чё какая резкая, а? Держи. Блин, реально, даже собака меня пытается расшатать. Я ничего не могу сделать. Так, мне необходимо найти какую-нибудь колонку с водой. Есть такая здесь, нет? Так, это у нас не похоже на мусорный бак. Меня ранили. Ладно, хоть кровотечений здесь никаких нет. Так, а щенок? Вот щенок, а? Так, золотать нельзя, нужен нож обязательно. Надо было все таки взять, а кухонный нож... А мы бы с ним точно сейчас смогли уже разделывать все эти туши так собачка блин, зарядиться надо. так иди отсюда собачка кыш кыш кыш кыш отсюда кыш отсюда говорю щенок чё какой резкий а не могу попасть него ладно на всяких щенков отвлекаться не будем давайте попробуем по домам пошаримся блин, конечно бы мне здесь не помешала какая нибудь а, лампочка какой-нибудь фонарик а у меня сейчас, к сожалению нет так тут что то домовых отстреливают Стрельба идет везде, капец, война, ребятки, война везде! Так, так, так, э, ух, входящий урон от того, что я упал. Так, а сюда если зайти, что у нас здесь? Хоть где-нибудь мне удастся найти какой-нибудь ножичек? Здесь точно него нет, так. Бегаем, лутаем, дымовых всяких, дымовых проверяем. Так, вот здесь что у нас такое? Вроде столько всяких предметов, неужели нет ножа? Неужели нет элементарного ножичка? Ни за что, ни за что не поверю. Так, здесь что у нас такое? тихо, -тихо. А, Тут у нас что такое? Тут тоже нету ничего. Давайте, ребятки, продолжаем шаримся. Так, крохотный домовой. а в домовом ничего нет. Но мне вообще-то говорили, что можно найти нож, а нож точно должен а, быть. Так, так, так, продолжаем а, лутаемся, ищем полезные предметы. Может быть, что-то когда-нибудь получится найти. Но я пока не уверен. Так, так, так, а хорошо, что не... мы тут не застреваем, когда бегаем друг через друга, иначе бы было бы печально. Так, что это за шкаф? В нем тоже ничего нету, в этом шкафу. Так, так, так, я просто не успеваю никого убивать, а тут за меня просто убивают вообще. Народу хватает, поэтому я, ребятки, не успеваю просто никого убить, тут уже за меня все сделали. Черт возьми, почему нет ножа? Дайте мне элементарный нож. А если я буду шариться по мусоркам, может быть тогда? Так, крыса. Вот крыса, а. О, колодец, вот это мне нужно Вот это я знаю, что можно использовать Да, и мы можем отсюда попить Отлично, отлично, будем знать, что у нас В городе имеются колодцы Да, утолили мы жажду Идем дальше Так, смотрим, ребятки, где у нас есть мусорки какие-то Где у нас какие-то есть здания и где, где здесь а, можно что-то взять интересного Давайте здесь еще пройдем Так, ну там высокий забор Понятно, что мы туда не пройдем а Вот тут я, наверное, все-таки поищу Какая-то нива старая, разбитая стоит. Так, давайте еще сюда зайдем. Я думаю, что здесь, может быть, что-то на... что получится найти. Так, это кто такой? Так, крыса. Мистер Крыс. С одного патрона вылетает. Ни хрена себе, он какой мощный. Мистер Крыс, блин, пытался мне тут меня укусить за одно место. Так, его тоже нельзя, да? С... Да, нужен нож. Да что ж ты будешь делать? Так, где нож мне достать? Пытаемся, ребятки, ищем. Так, здрасте. До свидания. Так, еще, может, есть кто-то? Нет? По идее, их тут по два, по двое должно быть. О, он еще один стоит, пожалуйста. Что-то они какие-то туповатые немножко эти домовые. Не соображают ни хрена. Ну, нам только это на руку. Из них, кстати, можно вытащить. Как мне говорили, что из персонажей, допустим, враждебных а, человеческого облика, можно так что-нибудь залутать. Вот мы их сейчас и залутаем. Так, давайте посмотрим, что в этом крохотном домовом есть. Может быть, он заныкал себе где-нибудь в трусах нож? И мы сейчас его найдем. Ну что ж, давайте попробуем найти нож в трусах домового. Домовое, давай-давай, вы, выворачивай карманы. Сейчас будем тебя обыскивать. Так, 20 единиц а, выживания. Добавим предмет волос волос Лешего. Отлично. Так, а если этого пошарить, обшарить? Да по-любому в ком-то из них должен быть нож. Они же не просто так здесь эти домовые образовались. Они же просто это мутировавшие люди. И по-любому у, по у кого то из них должен быть с собой нож. Так, 40 генецов, давай на предмет щенка-собаки, что-то там. А ножика я до сих пор и не вижу. Голова, кстати, щенка-собаки. Вот. Вот этих, кстати, щенков надо отстреливать. Это нам для задания нужно. Так, давайте попробуем поднимемся наверх. Наверх у нас нельзя. Так, здесь где-то крыса пропищала. Она опять уже реснулась, что ли, или что? Да, похоже, да. Похоже, опять эта крыса уже реснулась. Так, иди отсюда. А ну, блин, не кусаться, я говорю. Да не кусаться, я сказал. Кому я сказал? А, иди отсюда. С Крыса, а так. Я, я на щенков приберегу патроны. А мне для щенков они пригодятся. Так, дальше, ребят, продолжаем исследовать. Мне... Так, тихо, тихо, щенок! Вот щенок-то, а! Иди отсюда. Так, отлично. Щенка мы за... зашатали одного. Еще один остался. Он нас так сейчас загрызет, ведь, а? Гаденыш такой, паршивец. Так, из щенков можно головы отрезать Но я, кстати, у лешего нашел голову э, щенка Надо леших тоже, кстати Так, тихо-тихо, иди отсюда Иди отсюда, говорю Щенок, блин, или ты не щенок уже? Это щенок, но какой дерзкий-то а, Так, давайте подлечимся немножко, а то нам хана придет Так-так-так, сейчас, секундочку Перезарядим патроны Какие-то они здесь резкие, и надо подлечиться ну что ж, аптечка за аптечка у нас уходит. Ничего не сделаешь, друзья. Необходимо нам а, подлечиваться, иначе нам придет хана. Так, щенок, отдавай мне свою голову. Так, но его нужно разделывать только ножом. Так, ну что, ищем тогда еще домовых. А, ищем домовых, а у них, собственно, можно найти а, головы, которые нам нужны для задания. Крысы, крысы, крысы, кругом, крысы. Мне нужно в домик попасть. Там есть домовые, должны быть. Так, ищем домовых, а у них уже должны быть головы. Так, я что, обратно вернулся? Мы сегодня, ребят, блуждаем по этой территории. Да, и так, тихо, я слышал домовых, похоже, да? Это, это же кричал домовой, по-любому. Или я ошибся? Домовой, ой ой, ой, ой, ой, ой, -ой, -ой домовой, я тебя, я тебя узнал, так. Тихо. Не попал с первого раза. Так, еще, еще парочка. В голову, если, может, с одного удара уйдешь, нет? Да, в голову вроде с одного удара они умирают. Так, что у нас там по патронам? Надо следить за уровнем патронов, она, иначе они у меня закончатся, и стрелять будет нечего. Ну, эти домовые, они, по-моему, из домов даже не выходят. Они чисто сидят по домам и стараются не выходить, поэтому они вроде как в этом плане безобидные. Ну что ж, сейчас залутаем, попробуем еще этого. Надеюсь, мне повезет. Так, так, так, лутаемся, лутаемся, отлично. Получен здесь низ, добавлен предмет, голова щенка собаки. А почему квест не выполнен? Мне вроде бы парочку всего нужно было голов или больше. Не пойму, крохотный дымовой. Так, кто где скрипит, пищит, я не пойму. Так, предмет-то получен, но квеста я не выполнил. Мне бы так-то подсказали, что я квест выполнил. Сказали бы, типа, иди, дорогой, и неси, сдавай квест. Но ничего такого не было. Так, ничего не найдено, да? Даже такое бывает, что мы ничего не находим в этих уродцах. Так, дальше идем. Идем дальше привет так дальше ребятки прогуляться надо нам куда-нибудь еще ну что ж посмотрим работа на этого типа мы, мы нужно нам нужно собрать щенячий головы а у меня голова так голова щенка собаки это скорее всего немножко не то радиодетали вижу есть а хвосты какие-то но нет скорее всего надо было все таки взять ножик и с помощью этого ножа иди отсюда крыс Иди отсюда, крыс, говорю! Ты что, ты какой неугомонный, а? Еще ведь так просто не попадешь в них. Они резкие такие, уворачиваются постоянно. Так, ну-ка, мутирующие крысы есть что-нибудь? Нет, а тут нужен ножичек, друзья. Надо было все-таки купить ножек, хрен бы с этими м -м, денежками. И тогда бы у нас уже была возможность. Ну ладно, продолжаем дальше лутаться. Я думаю, что ножичек можно найти в какой-нибудь из этих халуп. Или в той, или в этой. Но мы сейчас пройдем немножко подальше. Так, это кто такой? Щенок. Конченый. Тут ничего нет. Тут нужно поорудовать ножом. Так, так, так. Что здесь, что здесь? Что здесь такое? А, он стреляет. Он стреляет этих гадов. Да, да, да. Так, я здесь уже был. Давайте, ребят, пройдем чуть подальше по Ленина. Может, все-таки мы найдем... То, что нам необходимо Но без ножа, блин, без ножа Без ножа, ребят, мы не сможем а, найти все необходимые ингредиенты Которые нам нужны для, для квеста Давайте пробежим, попробуем подальше Может быть, что-то да удастся найти Да, на самом деле, ребятки Я вам скажу так, что здесь просто-напросто оживленная территория И приходится реально отхватывать от всего, что движется А в эти большие дома, интересно, можно заходить? Или только в маленькие халупы? Этого я не знаю. Так, так, так. О, там нифига себе собак. Собак сколько, а? Щенков. Так, здесь что у нас такое? Можно нет в эти дома большие заходить? Если честно, я не знаю. Сейчас посмотрим. Так, так, так. О, везде эти щенки. Везде их прям навалом. Тут вообще, похоже, никого нет. Тут я, похоже, один только шастаю. Сейчас опять нарвусь на кого-нибудь. Так, вот эти мусорные баки. Привет. Вот щенков надо бы Остерегаться. Потому что они здесь везде шасты. Так, иди отсюда. О, сам, что ли, помер? Або что-то порезался, что ли, а, щеночек? Хрен бы с ним. Так, вот эти мусорные баки. Так, тихо, тихо. Ох, ё-моё. Сколько вас здесь. Не, не перебью всех, не перебью. Слишком много. Так, а что я не бегу? Что я не бегу-то, я не пойму. Идите вон отсюда, а? пошли вон, щенки. Ты чё, ты чё ко мне пристал вообще, а? Так, щенок, Раз. Щенок 2 А ну пошел отсюда Блин, капец они злые здесь, дикие все Да, на самом деле сложновато Я-то думал попроще будет А тут прям зона боевых действий Я смотрю, так, давайте мы сейчас, наверное, залечимся Так, щенок, ты опять, что ли, обурел вообще, а? Хорош кусаться, а? Иди отсюда Патроны уходят просто на раз Так, иди сюда, подожди, подожди, еще один, еще один щенок Он меня сейчас укусит, и все, хана мне Иди отсюда, припугнул его Капец, они дикие жесткие все Так, давайте мы сейчас а, подлечимся немножечко Иначе мне придет каранты. Так, бинты у меня есть, нет? А, бинты, а интересно бинтами как мне воспользоваться Так, действие у нас выполнено Отлично И используем, давайте, бинтик Сколько, интересно, он восстанавливает Стоим в открытом поле, можно сказать И получим две единицы опыта поддержки А бинт-то что делает, вообще не пойму Короче, друзья, мне сейчас очень сильно наваляют, если я отсюда не свалю. Все-таки пойдемте сбегаем обратно. Так, где у меня дорожка, куда надо? Дорожка, куда надо, мне пока что не ясна. Но собак здесь дофига. Там кто такой? Какие-то монстры везде бегают. Куда я попал? Как отсюда выбраться, друзья? Черт возьми! Надо было больше патронов с собой брать. И больше всяких разных аптечек, бинтов и прочего. Потому что здесь экшен просто зашкаливает. Так, давайте, ребят, вернемся обратно. Все-таки не получилось у меня найти нож. Я-то думал, я крутой чувак с таким количеством патронов, а оказывается, что я ни хрена я не крутой. А, чувак, меня легко может нагнуть даже самая какая-нибудь захудалая крыса. Вот та вот бегает, сейчас меня нагнет. Вот, видите. Так, ладненько, давайте пробежим обратно тогда. Возьмем сейчас а, нож, чтобы у нас просто... не просто так это все было. И мы смогли всех лутать. Ничего страшного, если он там стоит немножко дорого. Мы зато будем хотя бы всех лутать. Это уже будет э, гораздо больше пользы. Даже смотрите, сколько здесь вообще всех. Можно никого не убивать, экономить патроны и лутать. Потому что, мне кажется, много у кого ножей нет. И лутайся не хочу, называется. Так, иди отсюда. Иди отсюда, пес. Припугнул? Нет тебя? Вроде припугнул, вроде убежал. Все, сейчас обратно придем, короче, возьмем а нож... Ну что ж, прибежал, значит я обратно на вокзал На наш, и я здесь не Я здесь планирую затариться все-таки Ножом, взять ножичек, да И только уже после этого пойду заново Стрелять собак, распотрошу Их всех, и добуду мне нужные Мне ингредиенты, ну а на Сегодняшнюю серию, ребятки, пока что все Пожалуйста, поддержите братишку С лайками и комментариями, давайте Наберем на эту серию хотя бы 300 просмотров И 50 лайков, и я буду дальше записывать Для вас прохождение и выживание В стей ауте, ну